Я жестоко в сердце ранен Был тобою я забанен Познакомиться хотел Коммент в рифмах нёс я гордо Из порога получил Баном прям под доброй морде Если б знала, сколько лет Я мечтал о встрече нашей Ролики в закладке клал Где один другого краше. Опус про капитализм Я не мог смотреть без чарки в гимпе в честь него одел чечевицу, чегеварку. Не ругаться, чтоб с женой, не ловить косые взгляды. Помнил я, что нужно гладить хомячка с собой рядом. Сказ про попу и диван пнул под зад жестоко, грубо. И вот встал я и пошел в незнакомый мир ютуба. Как же он несправедлив, меркантилен, страшен, странен. Ну как понять твою немилость? Шел с добром и на забанен.